его знает. Нет, Давайте, ну, ну, ну, ему по будет секретная за, ну, ну, за защита тех, кто лег легкий от внешнего пореза бедра. Ага. Как он у нас производится? Внешний порез бедра. Внешний. Да. Внешне, это а, внутренняя часть. Нет. Да, вот. Вот, вот, знаете, вот да. не работают секретные приемы, когда люди не знают, куда бить. Да, да, да, да, да. внешний порез беда. Пока ничего не надо по технике, просто. Вот оно, у нас техника, да. Вот ну, есть такая веселая защита. Удар. Ну, попали, попали в лох, сломали лох. Ну это если успеет, да, конечно. Как бы? И поэтому, Честно да? говоря, за всю жизнь я видел один раз, что так получилось на соревновании. Но было красиво. Но просто и на этом удары что у меня? Получится по ноге. Ни у кого да, сейчас не это не получится. А можно еще раз, господа, вот с этого ракурса? Дай, да, я пытаюсь. Да? А, на руку, да? Ты? Нет, пытайся. Еще раз. Дальше ножа, да? Пытайся. А можно еще раз только в Мишеном исполнении, потому что я специально сюда встал, чтобы с этого ракурса... Давай я ему отведу. Вот, да, ты и ты ему бей, а он взял... Я просто отставаю с ногу в кинуть. Тоже, вот. да да Тут куда -то вставаешь? <связывая> они все заканчивают, <прибыльных> заканчиваются сейчас они делают... куда идти, руку и нам на вход Дальше давай значит, давай значит, давай значит, давай значит, давай значит, давай значит, давай значит, чем выше вы ногу поднимаете, тем менее болезненно по руке чем значит, давай значит, давай можно да, говорю, что я говорю, что я говорю, что я говорю, что я не что я что я говорю, что я говорю, что я говорю, ну а если брать уже те, кто занимается рукопашным боем, тот же порез. <соцентричный> <Да. И все>. <соцентричный> <соцентричный> Нет, нож здесь не останавливает, на и выходит дальше. И в итоге вы чемпион. Нокаут, неважно, во много порез, но у него нокаут. Это спорт.